окажусь в автосалоне Алтера приобрел прекрасную машину хотел одну но приобрел эту ехал в автосалон 50 на 50 начитался много отзывов но остался доволен спасибо большое Кириллу за то, что весь день меня сопровождал в поисках машины и благодарю приезжайте, покупайте и доставляйте себе удовольствие